Итак, значит, первое, что нам важно понимать, что у нас есть три внутренних эго-состояния. Транзактный – это когда мы с вами общаемся, и внутри этого общения мы все время обмениваемся транзакциями. В бизнесе есть такое понятие. Вы мне предложили, я у вас приобрела, у нас с вами произошла транзакция. То есть это фактически какой то чик-чик взаимодействие. И в момент одного и того же диалога мы можем быть в трех эго-состояниях. Первое эго-состояние – это дитя. Второе эго-состояние, нижнее, – это родитель. И среднее эго-состояние – это взрослый. Родитель взрослый. Три эго-состояния. И мы очень часто взаимодействуем друг с другом. Обмениваемся транзакциями. Если я захожу в общаться с вами, например, в позиции родителя, куда вы автоматически будете падать? В дитя. Потому что родители взаимодействуют с дитя. Тогда я говорю, вы слушаетесь. Но если мы с вами взаимодействуем, я родитель, вы родитель, тогда что у нас происходит в нашем диалоге? Конфликт, да? Кто лучше знает. Если мы с вами взаимодействуем, вот у нас с вами транзакция дитя-дитя, yeah. то, да, то мы хорошо взаимодействуем, пока игра, пока она какая? Интересная. Если эта игра неинтересная, основная игра дитя-дитя, мое лучше, чем твое. Мое лучше, чем твое, это основная игра. И если вдруг мы начинаем бороться мое лучше, чем твое, иногда внутри нас подрываются родители, тогда родители начинают клевать а у тебя папа. Да? бедный. И машина у него плохая. Все, начинается. Итак, дитя-дитя, родитель-родитель, дитя-родитель. Основные транзакции происходят. Вообще, в принципе, наша... Природа требует активации взрослого. Давайте разберемся. У нас есть первые 25 тысяч часов жизни. Первые 25 тысяч часов – это 3 года. Что происходит в 3 года? Ваше тело находится в состоянии грудного ребенка. И оно находится в абсолютной зависимости от внешнего мира. Если внешний мир не будет за вами ухаживать, как-то вам помогать, то вы умрете. Вы об этом не знаете, но ваше бессознательное об этом знает. Окей? Понятно, да? Да. Итак, ваши первые 25 тысяч часов, запишите, это ключевая цифра. Ваше тело находится в абсолютной жесткой зависимости от внешнего мира. Если вас не покормили, не переодели, не перенесли в теплое сухое место, то вы погибнете. В эти 25 тысяч часов наш мозг условно делится, деление очень много. У нас есть сознательная часть, подсознательная часть и бессознательная часть первые 25 тысяч часов у нас абсолютно не развита какая часть? Сознательная. Сознательная. Мы не можем ничего своим сознанием фильтровать, обрабатывать и так далее. Но при этом у нас абсолютно активно бессознательная часть, могучая, да, человеческая. Здесь вообще все человеческое. Рода человеческого вся лежит природа. И у нас подсознательная часть тоже активна. Как вы думаете, в каком режиме работает первые 25 тысяч часов? А? Смотрите, впитывание. На самом деле просто пустая коробочка, открытая ко всему, куда записывается все, что услышалось. Все, что услышалось первые 25 тысяч часов, это, это наше подсознательное. А бессознательное – бессознательно это все там это из других жизней, из всего человеческого. Оно уже приходит с определенными закладками, и подсознание начинает на на напитывать. Что напитывает подсознательная часть? Первое, с чем мы сталкиваемся после того, как нас э, родили. Кто знает? Первое внятное ощущение. И да. вот. Это первое, что, с чем мы сталкиваемся. Но на самом деле, некоторые из нас и до этого еще сталкиваются еще с одним первичным действием, когда нам подламывают вот тут вот немножечко от, ну, подзвоночник один атлант, по-моему, как он там называется. И там происходит еще много перекрытых процессов потом. Когда-нибудь задумывались, почему там тысячная толпа рабов не, никогда не набрасывается там на 10-20 или 100, ну, там, на 10-20, чаще всего, охранников с оружием. Ну, типа, очевидно же, что их больше очевидно, что можно с этим вопрос решить. Да? Но каждый каким-то образом заточен под себя, сам себя бережет, лишь бы мне не попалось, и пускай они, не я, через чем буду подставляться. Это как раз вот это вот, ну, ну, это другая грустная история, не будем про нее. Итак, сознательная, подсознательная часть. Сознательная не работает, подсознательная собирает все, что услышит. Итак, что она услышит? На уровне дитя она собирает все ощущения. Все ощущения, всю боль, Весь страх, все переживания, всю необходимость кричать, все вкусовые ощущения и так далее. Это такая, знаете, как бы событийная, событийная запись первых дней жизни. Событийная запись первых дней жизни, первых трех лет жизни. Мы в кроватке, нас запеленали, нас плохо запеленали, мы промокли, нам холодно, мы хотим есть, нас оставили одних, нам страшно, плохо. Нам очень хорошо и так далее. А, в это же время, то есть это такая, знаете, это как бы как будто бы видеозапись. Но она такая сенсорная, здесь больше, чем просто видео. У нас еще нет такой технологии, чтобы сказать, что это такая 3D-запись. То есть мы записываем все ощущения. А потом вы рождаетесь и почему-то помните, что вы не любите врачей, или вам не нравится, когда вас вот тут вот трогают, или что-то там еще происходит, вы думаете, мне не нравится и все. Почему вам не нравится? Потому что здесь что-то записалось. Родительская история записывается точно так же, только это запись аудио. Дорожка. Такая аудиодорожка на 25 тысяч часов, куда записываются и формируются все ваши догмы. Что такое хорошо, что такое плохо. Все, что говорят родители. Все, что говорят врачи. Три состояния. Сразу расскажу, чтобы э, было понятно. У меня выключается планшет. Проверяю его регулярно. Три состояния. Uh, у нас, вот смотрите, вот так вот ворота нашей сознательной части и ворота подсознательного части. Вот этот вот вход свободный бывает крайне редко, такой открытый. Потому что чаще всего, например, у сознательной части здесь ворота, а у подсознательной здесь. И когда мы получаем какую-то информацию, она стукается uh, стену закрытые и не заходят в глубину. Когда происходит вот это стечение, первое это первые 25 тысяч часов, мы прям ровно заходим. Все, что говорят, сразу же загружается нам в подсознание, сразу загружается нам как догмы. Понятно мысли? После того, как мы выросли, у нас есть еще несколько моментов, когда мы находимся в состоянии вот этого вот свободного коридора. Первое это когда вы очень пьяный, ну, то есть вы в хламину и вам кто-то что-то говорит. Поэтому женщины, как бы мужчины реже, бывает такая возможность. Если вдруг случилось, что муж очень пьян, ну или супруг, или, или сын, вот в момент, когда он очень пьян, нужно ему говорить что? Вы его домой и говорите, ты любишь семью, тебе очень хорошо с нами, мы самое важное в твоей жизни, ты это лучшее, что у нас есть, все деньги в дом а тебе здесь заботиться, тебе все нравится. Потому что в этот момент та информация, которую вы говорите, сразу же уходит в инструкцию к жизни. Что говорят обычно женщины в этот момент? Ах ты скотина, ах ты тварь, из-за тебя у нас все плохо, ты, ты тварюга, ты нас разрушишь, ты, ты меня ненавидишь, ты детей ненавидишь. Утром мужчина такой приходит в себя и думает, так, что-то какие-то странные люди вокруг меня, да? То есть и постепенно как бы эта история накапливается. Второй момент, это когда человек слушает вот так, это такое полутрансовое состояние, он слушает вот так. И вот в этот момент можно что-то успеть сказать, пока у него не захлопнулось. Это ворота, знаете, открылись. Шлюзы. Да, ты открылась, все. В этот момент можно сказать, ты так меня любишь? Он такой, там нет, риском, нет, да-да-да. Вот. И третья история, когда вот эти ворота открываются, это когда человек, как бы, знаете, перед сном, вот он еще как бы не заснул, но, но уже в этом. И в этот момент тоже ну, нужно говорить. Так, это моменты, когда у нас загружается. Но самый главный, а, плюс еще, безусловно, общий наркоз. То есть, когда вы входите в состояние общего наркоза, все, что говорит медперсонал над вашим телом, это то, что сразу же падает в глубину. Это капец вообще, как страшно. Потому что говорят, они иногда, что попало. И еще раз возвращаемся, 25 тысяч часов. Итак, родительская аудиодорожка записалась, и записались догмы, что такое хорошо, что такое плохо, и все ваши отношение к жизни. Детская такая, кинестетически визуально событийная дорожка записали все ваши ощущения. И вы такие, это мне нравится, это мне не нравится. Но на самом деле это просто то, что первое залетело. В эту коробку. Примерно в 12, от 12 до 15 лет, по идее, в культуре должен быть активирован взрослый. Наша современная культура не инициирует взрослых. Не у мужчин. Потому что это, ну, как бы, знаете, такие, большая часть взрослых людей это просто дети в стареющих телах. Ну, как бы, вроде как уже старенькие, а еще все еще ребенок. Почему? А потому что не инициирована история взрослого. Взрослых инициировали хорошо в фильме 300 спартанцев. Как они инициируют? Они говорят, вышел неделю там, если выживешь, то потом вернешься не выживешь все свободен а, вообще первобытные племена не хорошо инициируют то есть а какой-то возраст инициация почти всегда стресс это момент вот этого перехода когда ты вдруг из состояния родителей состояние дитя у тебя врубается еще внутреннее состояние взрослого но взрослый если это коробочки куда все записалось то взрослый это компьютер у которого одна задача задавать вопросы например вы все говорите мне не нравится холодная погода или теплая погода и взрослый говорит а почему Почему не нравится? Потому что нужно носить много одежды. Нужно, а почему тебе не нравится носить много одежды? То есть взрослый что делает? Задает, Задает внутренние вопросы и выбирает, какую стратегию взять, какую стратегию не взять. Когда взрослый не инициирован, он отблокирован, мы с вами будем потом разговаривать, что происходит с отблокированным взрослым, тогда вы вынуждены все время быть вот в этих двух концепциях, вас просто щелкает из дитя в родителя, Из дитя в родители.